Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Дом Божий — это не здание, но это собрание Божьей Церкви, состоящее из многих членов. Аминь? Там, где вы, там и тело Христово. И Библия, сам Господь говорит, «Если двое из вас согласятся, где двое собраны во имя Мое, минимальное число — это двое». Аминь? Господь говорит, «Там и я посреди них». Слава Господу! Церковь Иисуса Христа — это величайшая мечта Божья. Церковь Иисуса Христа, еще известная как Невеста Христова, это первый Божий замысел. Когда Бог стал мечтать, когда Он создал свой исполненный любви план, свою мечту для людей, он подумал о церкви. Его сын всегда был с ним. Библия говорит, что он был от начала. Соломон в своей мудрости сказал о мудрости. «Я была радостью его всякий день». Он пророчествовал в книге Притч. «Я был радостью его всякий день». Так что Господь всегда был там, с Отцом. Триединый Бог, один Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Даже и в Иврите, слово Элохим. А если слово оканчивается на «им», это всегда множественное число. Но это один Бог, триединый Бог. И Божья мечта для людей, чтобы, когда Бог думал о людях, когда Бог создал Адама, то самое первое, о чем подумал Бог для Адама, что это было? Было ли это править землей? Такое поручение было дано Адаму. Было ли это дать имена всем животным, и такое поручение Бог дал Адаму? Было ли это заботиться и ухаживать за садом? И это Бог дал Адаму делать. Однако во всем этом Бог никогда не консультировался Сам Собой. Он не говорил Сам Собой. Но вот о чем, как написано, Бог говорил Сам Собой. Бог сказал, «Нехорошо быть человеку одному». Вы так странно на меня смотрите? А некоторые из вас говорят, «А мне бы лучше быть одному». Но знаете, если ваш брак подвергается испытанию, сегодня у Бога есть Слово для вас, а одно Слово от Бога может изменить вашу жизнь навсегда. Давайте посмотрим книгу Бытие, вторую главу. «И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному». Если Бог говорит, «Нехорошо быть человеку одному», значит, это нехорошо. И Бог говорит, «Я сотворю человеку помощника». Так что задача женщины — быть помощником. Скажите, «Помощником». Но вы не особо помогаете, когда пилите мужа. Я имею в виду, что надо помогать. Аминь. Помощник. Аминь, друзья.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 Женою, «Ибо взята от мужа. Потому оставят человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Причина, почему я все это читаю, в том, что я хочу показать вам. Это был Божий первый и самый главный замысел, что даже Он проговорил его сам себе. Ни главенство, ни владычество человека над землей. И Бог не сказал сам себе, «Приведу к человеку всех животных, чтобы дать ему власть над ними». Но Бог упомянул женщину. Что в замысле у Бога? Вы знаете, у Бога всегда есть что-то глубокое и сильное. Правильно? В физическом смысле женщина вдохновляет мужчину. Мужчины убивали, вступали в сражение и делали много чего другого ради любви женщины. Аминь. Запомните это. И давайте обратимся к тому, что есть у Бога в реальности этого. Послание к Ефесинам. 5 глава. «Посему... Он цитирует книгу «Бытие» «Оставить человек отца своего и мать и прилепится к жене своей». Между прочим, когда Библия говорит «оставить человек отца своего и мать, мужчины», это значит, что вы должны оставить. Не надо говорить «Моя мама делала так», «Моя мама готовила это так», «Оставьте!» А иначе уйдет она. Итак, «И будут двое, одна плоть». Тайна сия велика. Павел не всегда говорит... Павел учит о тайне, «мистерион», «мистерион» по-гречески. Тайна не значит что-то сокрытое, как тайная книга или какой-то мистический роман, когда обычно все раскрывается в конце. Нет, тайна — это нечто, что было сокрыто в Ветхом Завете. То, что было сокрыто в тайных замыслах Божьих, раскрыть которые еще не пришло время, не пришла полнота времени. Но в Новом Завете тайна значит нечто сокрытое, но теперь открытое. То, что когда-то было сокрыто, но теперь открыто посвященному тем, кого Бог призвал. Аминь. Тайна сия велика. Это не просто тайна, но великая тайна. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Итак, мы имеем здесь, что в замысле Божьем уже были Христос и церковь задолго до грехопадения в замысле божьем уже было искупление вы понимаете что я говорю агнец Божий закланы прежде основания мира мы этого понять не можем потому что мы люди ограниченные временем мы живем в мире ограниченным временем. Так что нам не понять эту идею, что бог видит события еще до того как они произошли Божье первое намерение в творении, Искупление, спасение. Не так, что творение — первая Божья мысль, а искупление — вторая мысль. Нет. Искупление — это его первая мысль. Аминь, друзья. Это была вводная часть. А сейчас серьезно. Так каждый из вас любит свою жену, как самого себя, а жена уважает своего мужа. Конечно, не следует прибавлять к Слову Божьему. Но вот для тех из вас, кто является любителем гольфа, так каждый из вас долюбит свою жену, как свои клюшки для гольфа. Бывает, что они заботятся о клюшках больше, чем о жене. Полируют их, заботятся о них. Но что касается жены, а? Чего? Но продолжим. Вот пришел змей и сказал, «Вы все знаете эту историю. Я не буду вдаваться в детали, потому что история это хорошо известна. Змей обманул женщину. Женщина дала плодов мужу». Третья глава. «И дала также мужу своему, и он ел». «Ага, так значит, наш друг был там. Наш друг был рядом с ней. Знаете, грехопадение произошло, потому что он промолчал и ел. И открылись глаза у них обоих. И узнали они, что наги. Они лишились славы Божьей. И сшили смоковные листья и сделали себе опоясами. Тогда пришел Бог и спросил». «Где ты, Адам?» Адам сказал, «Голос твой я услышал». Покажите ниже. «Где ты? Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Бог говорит, «Кто сказал тебе, что ты наг?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Вы посмотрите, он обвинил Бога, и он обвинил женщину. «Жена, которую ты мне дал». Да? Right? Если so, вы забудете man, остальное, что я сказал, If я молюсь, чтобы man, сегодня вы не забыли said, вот что. Если you только вы сможете достичь такой позиции. Иногда, когда у меня бывает определенного рода несогласия с моей прекрасной женой, потому что ей не удалось увидеть мудрость, которую Бог излил на меня. Но совершенно очевидно и понятно, и все это видят. Вы знаете, видят все, кроме нее. Я не знаю, почему она не видит. Так что она спорит, я спорю, она спорит, я спорю. Правильно? Но как бы то ни было, когда я прихожу к Господу и жалуюсь Ему, Он никогда не занимает мою сторону. Кажется, Он всегда хочет, чтобы я чему-то научился. Он хочет, чтобы я научился. И Он учит меня. Он хочет, чтобы я учился. И даже когда я думаю, что я прав, в большинстве случаев я думаю, что я прав. Парни, и вы также. В большинстве случаев мы думаем, что мы правы. Но если мы сможем прийти к позиции, если не запомните ничего, запомните это. Прийти к позиции, когда это ничья вина. Даже когда я думаю, что я прав. Господь, я занимаю место, где я виноват. Говорю вам, это будет поднимать ваш брак все выше и выше. Люди благодати, послушайте, когда вы знаете, что вам прощены все ваши грехи, то вы можете быть откровенны с Богом. Можете быть откровенны со своим другом. Правильно? Но также и судить себя. Я не сказал осуждать себя. Но вы можете судить. Вы можете сказать, «Хорошо, твой тон сейчас Джозеф Принц. Твой тон сейчас был настолько резким, жестким. Проблема в том, что мы не судим сами себя». Мы люди. Мы настолько погружены в боль. Мы страдали. И мы хотим получать одобрение от людей. И у нас нет времени судить себя. И всякий раз, когда кто-то пытается сказать о нас негативно, мы отвечаем, мы наносим ответный удар. Но так вы не возрастете. Так вы не найдете своей области благословений. Вы не увидите себя. Но знаете что? Никому не позволяйте судить вас. Да, я понимаю правильно, в смысле осуждения. Но вы можете судить себя. Библия говорит, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Это означает правильно рассуждать о вечере Господней, о хлебе и чаше, Но мы судим самих себя. Аминь. И когда вы что-то сделали неправильно, скажите, вы знаете, что вы сделали неправильно? Судите себя. Судите свои поступки. И я вижу, что люди, которые есть люди благодати, которые знают, что их грехи прощены, они праведны перед Богом во Христе. Они могут смотреть на свое поведение и говорить, это не я. Это не я но поскольку я это сделал, я могу судить это. Вы понимаете? Аминь. Следующая глава. Я не буду тратить время на чтение всей главы. Просто хочу показать вам что-то очень интересное. Следующая глава. «Спустя несколько времени Каин, сыновья Адама и Евы, Каин и Авель, Каин принес от плодов земли дар Господу». От плодов чего? От плодов земли дар Господу. О, мне надо показать вам вот что. Когда Адам и Ева согрешили, Бог сказал змею. Бог сказал прежде всего. Вернитесь к третьей главе. «За то, что ты сделал это, прокляты более всех скотов». Просто помните, Сатана проклят. Не так, что он будет проклят. Он уже проклят. Вы благословенный, а он проклят. Никогда не забывайте этого. Он хочет подвести вас под свое проклятие. Когда вы касаетесь его вещей, вы приходите под его проклятие. Да? Если вы, если вы верите в предсказание гороскопа, вы если вы верите в, в суеверие, вы суеверие вы если вы верите в то, что говорит Новый век, или же вы совершаете прелюбодеяние, или, или еще что-то, вы касаетесь т. вещей сатаны. На no вас нет никакого you. проклятия. Вы благословенны. Проклятие на сатане. Не касайтесь его вещей. Они прокляты. Понятно? Okay? Бог сотворил человека, человека из праха земного. Now, Не dust, становитесь плотским. «Будьте духовным. Ходите с Богом, и сатана не сможет поглотить вас. Аминь». Не становитесь плотским. Покажите ниже. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». В английском тексте использовано слово, означающее «наносить ссадины». Но на иврите слово «сокрушать, поражать». Он будет поражать тебя в пету. О ком делать? речь? Об Иисусе. Сатана поразил его в пету. Но что сделал Иисус? Поразил сатану в голову. Он раздавил голову сатаны. При этом Иисус был ранен. Где он был ранен? На кресте. Он поразил сатану в голову. Итак, Бог обещал это. Затем Бог сказал Адаму, смотрите, жене сказал, «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, ниже об Адаме, поскольку времени мало. Проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, ниже терния и волчцы». Произрастит она. Прежде земля не давала ни терни, ни волчцев. После грехопадения появились терни. Поэтому на Иисусе был надет терновый венец. Проклята земля за тебя. И дальше Бог говорит, «В поте лица твоего будешь есть хлеб». Да? Теперь смотрите, в следующей главе Каин принес что? Каин принес от плодов земли дар Господу. Каин полагался на собственную праведность, потому что он не принес кровь. И Авель также принес от первородных стада своего и оттука их. Это значит, что Авель принес кровь. А это значит, Боже, я грешник. Без пролития крови не бывает прощения грехов. Вот что я вам скажу. После того, как Адам и Ева оделись в смоковные листья, знаете, что сделал Бог? Он приходит и говорит, где ты? Бог появился во всей своей святости. А Адам спрятался. Тогда Бог явился людям в другом свете. Он убил животных. Была пролита кровь. Бог был первым, кто принес жертву за грех. Бог убил животных и одел Адама и Еву в одежде кожаной. Кровь сочилась везде. Тогда, увидев Бога в другом свете, Адам вышел. В свете святости Адам спрятался. Он боялся. Когда же Бог явился в свете искупления, в свете благодати, Адам вышел. Аминь. Аминь. И не забывайте, and, and без пролития крови, и сыновья и Адама, Каин и Авель, должны были принести кровь. Кровь означает, я грешник, я заслуживаю смерти. Но этот невинный агнец умирает вместо меня. Мы с вами заслуживали смерти. Но Иисус, агнец Божий, взял на себя наши грехи. Он был наказуем вместо нас. Аминь, церковь. Итак.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 Вы посмотрите, насколько милости в Бог. Бог пришел к нему и сказал, «Каин, если делаешь доброе, а что значит делать доброе?» Библия говорит в третьей главе первого послания Иоанна. Третья глава первого послания Иоанна. «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так». Видите, пастор Принц, не делающий правды не есть от Бога. Да, но не забывайте о контексте этой главы. 10 стих, теперь 11. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А почему? За что он убил своего брата? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Остановимся-ка. Что значит праведные дела? Писание говорит, что дела Каина были злы, а брата его праведны. Но что сделал Авель, что дела его были праведны? Он не сделал ничего, кроме того, что принес жертву. Он принес в жертву Агнца. Когда вы приносите Агнца, вы приносите Иисуса Богу. То есть, если вы верите в Иисуса, Бог говорит, что дела ваши праведны. Так что толкуйте это местописание правильно. Что такое дела праведности? Что значит делать правду? Это значит верить в жертву Христа. Вернемся к истории, и будем заканчивать. Бог говорит, «Каин, почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе». А что значит делать доброе? «Правильно приносить жертву». В одном из переводов сказано, «Если приносишь жертву правильно, то не будешь ли принят? А если не делаешь доброго, не приносишь жертву правильно, то у дверей грех лежит». Грех — это как личность. Он персонифицирован. Он влечет тебя к себе. Но ты господствуй над ним. Слово «грех» на иврите — хата. Вы должны видеть контекст. Грех и жертва за грех — это одно и то же слово. Грех и жертва за грех — это одно и то же слово, и вам надо видеть контекст, чтобы применять их. Здесь грех персонифицирован. И что это, как вы думаете? Жертва за грех. На самом деле, Янг выразил это так. Перевод Янга. Если делаешь доброе, то не будешь ли принят? А если не делаешь доброго, то у дверей приношения за грех лежит. Оно влечет тебя к себе, но ты господствуешь над ним. Так что даже Бог принес. Бог принес к его дому, к его двери. Бог принес животное. Бог принес Агнца, и Агнец влечет его к себе. Его желание, чтобы он взял и принес его в жертву. Но Каин отказался. И было это до убийства брата. Знаете, почему Каин убил своего брата? Вы будете удивлены. Но суть в том, как они пришли к Богу. Один пришел с самоправедностью, а другой пришел безо всякой собственной праведности, но с праведностью Агнца. Подход одного производит любовь, а подход другого производит ненависть и даже убийство. И завершу я вот этим последним стихом. Евангелие от Луки, 22 глава. «Иисус в Гефсиманском саду. И, находясь в Борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови». Как часто мы цитируем это место, говоря, что с потом у него выделялась и кровь. Но Библия говорит совсем не так. «И был пот его, как капли крови». Да, с потом выделялась и кровь. Но обратите внимание на то, что говорится дальше. «Падающие на землю». А земля что? Проклята. Итак, произошедшее в саду и в другом саду. В первом саду Бог сказал, «Человек, ты будешь жить в стрессе, даже для того, чтобы добыть хлеб. Ты будешь жить в стрессе». И не думайте, что это относится только к бедным людям. И богатые тоже живут в стрессе, глядя на то, что происходит в мире. Библия говорит, «Если бы мы судили сами себя, есть проклятие на людях, в поте лица твоего будешь есть хлеб, и земля проклята». А здесь самое первое, что сделал Иисус до того, как умереть на кресте. Самая первая область, где он пролил кровь, — это его пот. При высоком давлении капилляры разрываются, только при высоком давлении. Врачи вам это подтвердят. Есть специальный термин для обозначения этого. Капилляры разрываются, и вместе с потом выделяется кровь. Но тут сказано не только о том, что выделялась кровь, но и что она падала на землю. Вот что надо понимать о Сыне Божьем. Его кровь обладает искупительной силой. Его кровь обладает спасительной силой. Так что, когда кровь Его смешивалась с потом, то что? Он искупил всех нас от проклятия стресса, от проклятия собственных усилий. От проклятия в поте лица своего. Аминь. И не только это, но и кровь его падала на землю. Так что, куда бы вы ни пошли, эта земля благословенная. Куда бы вы ни пошли, эта земля благословенная. Вот почему, когда вы заходите в кафе, в ресторан, в бутик, в школу или куда-то еще, там никого нет. Но с вашим появлением люди начинают приходить. Знаете почему? Вы не осознаете, насколько вы благословенны. Вы благословение Божье. Куда бы вы ни пошли. Аминь. Вы искуплены. И я желаю от всего сердца. Я желаю, чтобы вы знали, насколько вы прощены, насколько вы любимы, насколько вы искуплены. И я желаю, чтобы вы жили жизнь любимыми, жили жизнь защищенными, жили жизнь, купаясь в благости Божьей, жили жизнь как свидетельство славы Божьей. А самое великое свидетельство — жить жизнью для Иисуса. Аминь, церковь. Хвала Господу. Воздайте Ему хвалу. Аллилуйя. Аминь, аминь, аминь. Мой друг. Если вы верите в Христа, верите в Евангелие, которым я только что поделился, перестаньте уповать на себя. Перестаньте уповать на собственные усилия. Возложите все упование на Христа. Ничего от себя, все от Христа. Пригласите Христа в свою жизнь, и все, что принадлежит Ему, станет вашим. Потому что Христос становится вашей праведностью. «Все, на что имеет право Он, Бог дает и вам». Аминь. Если это вы, где бы вы ни были сейчас, мой друг, помолитесь этой молитве вместе со мной. Я поведу вас в молитве, и сейчас произойдет величайшее чудо в вашей жизни. Говорите, Отец Небесный, «Я верю в то, что Иисус Христос, Сын Божий, который стал агнцем Божьим на кресте, чтобы удалить мои грехи». Спасибо, Господь Иисус, что в тело Своё Ты принял все мои грехи. Все мои болезни, все мое наказание, все мое проклятие. И Бог воскресил тебя из мертвых в третий день как свидетельство того, что все мои грехи были успешно удалены. Спасибо, Господь Иисус. Ты мой Господь и мой Спаситель и мой Бог во имя Иисуса. И все сказали «Аминь». А сейчас встаньте на ноги. Хвала Господу. Спасибо, Иисус. Поднимите руки все присутствующие на этом месте и все, кто смотрит нас. На предстоящей неделе, да благословит вас Бог благословениями Отца Авраама. Благословенны вы на входе. Благословенны вы на выходе. Одним путем враги ваши выступят против вас, а семью путями побегут от вас. Благословен плод чрева вашего. Благословенно здоровье ваше. Как силен и здоров Христос по правую руку Отца, так и вы в этом мире. Аминь. «Да хранит вас Господь, да сохранит вас и ваших близких от всякой опасности, от вреда, от несчастных случаев, от всякой инфекции» от всякой болезни, от террора и от сил тьмы. Да благословит вас Господь, да улыбается Он вам. Видьте Его улыбающимся вам. Аминь. Вам не надо оправдываться. Господь — оправдание ваше. Улыбайтесь, будьте счастливы, наслаждайтесь жизнью, живите сегодняшним днем, ибо Господь с вами в каждый из дней. Не тратьте напрасно день сегодняшний, не смотрите все время в будущее, живите сегодня, наслаждайтесь Господом сегодня. Да благословит вас Господь во имя Иисуса. И все сказали «Аминь». До свидания. Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Я покажу вам что-то очень-очень сильное. Хорошо? Откройте послание к Колосину. В нем говорится следующее. Ибо в нем, из контекста понятно, что во Христе, во Христе обитает вся полнота Божества телесно. Телесно. Ого! Во Христе обитает вся полнота Божества телесно. Бог говорит, «Ты обладаешь полнотой во Христе». Бог поместил вас в Христа, и вы обладаете всей полнотой. Вот что потрясающе, церковь. Бог говорит, что вы праведны. В сегодняшних церквях проповедуют так. «Если ты станешь достаточно святым, то однажды станешь праведным». «Нет, нет, нет, друг мой, вы уже святы, праведны и непорочны. Ваши поступки пока еще не соответствуют этим знаниям. Мой ребенок не ходит как взрослый, потому что он все еще ребенок. Но поверьте мне, наступит день, когда он будет ходить как взрослый, и он не захочет, чтобы я обращался с ним как с ребенком. Поэтому продолжайте питать людей. Аминь? Пасторы и лидеры, продолжайте питать людей. Не бейте людей словами, а питайте. Рано или поздно они достигнут момента, когда их поступки будут соответствовать. Но истина в том, что богатый вы христианин или бедный. Старый или молодой верующий, вы обладаете полнотою во Христе. Ваша полнота не меньше, чем у того, кто христианин уже 10 лет. Вы обладаете полнотою во Христе. А во Христе обитает вся полнота Божества телесно. Вот что мы сделали. Взяли стартовый столбик. Ты обладаешь полнотою во Христе. И сделали его финишным. В этом-то и проблема. Мы говорим людям, «Однажды ты достигнешь этого финишного столбика». Мы рассуждаем своим природным, человеческим умом. Вместо того, чтобы мыслить от Бога к человеку, мы мыслим от человека к Богу. Божье мышление, Божья реальность, вы обладаете полнотою во Христе. Если вы примете спасение сегодня утром, вы будете обладать полнотою во Христе. Ходите в этой полноте. Если вы упадете и вам покажется, что у вас этой полноты нет, знайте, что она у вас есть. Ваше падение не приводит вас к потере полноты во Христе, потому что изначально вы получили полноту не благодаря своим действиям, а благодаря Христу. Итак, стартовый столбик — ваша полнота во Христе. Не делайте стартовый столбик финишным. Не говорите «когда-то я достигну полноты во Христе». Сейчас я хочу показать вам, как думают многие христиане, и их мышление — причина того, почему они не видят избавления. Вот в чем истина. Если вы дитя Божье, но приходите к Богу как грешник, то Бог вам не отвечает, потому что теперь Он для вас не только Бог, но и отец. Если вы упали и приходите к Богу как грешник, говоря, «Боже, я согрешил, Господи, я грешник, Боже, я грешник, спасенный по благодати, помилуй меня, Боже, будь милостив ко мне грешнику». Вы копируете человека из притчи Иисуса, а человек тот даже не был спасенным. Вы дитя, которое обращается к Отцу, или вы грешник, который обращается к Богу? Когда-то все мы были грешниками, и будучи таковыми, мы обращались к Богу, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И это было правильно. Но Бог теперь для нас не только Бог, но и Отец. И мы теперь для Него не грешники, а дети. И мы взываем к Нему «Авва». Вот так мы взываем. Но в день, когда вы позволите дьяволу украсть у вас осознание того, что вы дитя Божье, хотя и упали, «В этот день вы обнаруживаете, что небеса закрыты для вас». Так почему же нет ответа от Бога? Потому что Бог не может занять эту позицию. Если бы Бог занял к вам позицию как грешнику, чтобы ответить вам, это означало бы, что Он занял ложную позицию. Но этого Он сделать не может. Дух Святой вас не может свидетельствовать о лжи. Вы ведете себя как грешник, в то время как Бог сделал вас своим ребенком. Вам надо быть осторожными с этими человеческими учениями, даже со своими друзьями и коллегами. Я вам могу сказать, это не плотское учение. Учение о благодати — не плотское учение. А какое плотское? Старайтесь изо всех сил, чтобы угодить Богу. И однажды, если Бог увидит, что ты достаточно искренен, если ты достаточно старался, то, может быть, ты достигнешь большей полноты во Христе, чем Джон или Люси. Возможно, у тебя получится лучше. Аллилуйя. Я говорю вам, я немного преувеличил, но так люди и говорят. Ваш разум затрудняется сказать, что вы обладаете полнотой во Христе со старта, и что теперь, обладая ею, вы можете идти дальше. Я что-то покажу вам. Поскольку времени не так много, я покажу вам это вкратце. И я вам это покажу в контексте, потому что я проповедник, который показывает места Писания в контексте. Именно так, как это и есть в Библии. 19 глава Евангелия от Иоанна это история о кресте. Правильно? Что Иисус воскликнул на кресте перед концом своей земной жизни? Совершилось. Правильно? Совершилось. Евангелие от Иоанна 19.30. Он воскликнул. Совершилось. Я прав? Но это старт. Когда Иисус воскликнул «совершилось», мы стартовали. Мы начали свою христианскую жизнь с завершенного дела. Иисус сказал «совершилось». И что совершилось? Чаша, о которой Он молился в Гефсиманском саду, наполненная нашими грехами, проклятием и осуждением. Он опустошил и спил ее. Он осушил ее до самого конца. Совершилось. Суд совершен. И теперь для вас и для меня суда больше нет. Что насчет Божьего закона? Удовлетворен. Что насчет Божьей святости? Возвеличена. Потому что святость Божья говорит, «Если ты согрешил, ты умрешь». И кто-то умер. Бог не сказал, «Ну ладно, ничего. В том, что касается моей святости, пойду на компромисс». Нет, Иисус умер вместо нас. Святость Божья возвеличена. Божья любовь явлена людям, грешным людям. Совершилась. Первые записанные слова Иисуса, когда Ему было 12 лет, были обращены к Его земным родителям. Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему, в деле Отца Моего. Это Его первые записанные слова. Его последнее слово в земной жизни «совершилось» в Евангелии от Иоанна. А что «совершилось»? «Дело Отца Его» что наши грехи были прощены на основании праведности, на законном основании. А? Затем? Это было 19 глава Евангелия от Иоанна. Затем Он воскрес из мертвых в третий день. Ученики боялись. Они сидели в горнице, прятались за закрытыми дверями. Приходит Иисус, и Он показывает им свои раны, которые есть праведное основание, чтобы сказать «Мир вам». Это Евангелие от Иоанна, 20 глава. Совершилось. 19 глава. Следующая, 20 глава. Мир вам. А? Мир находится в завершенном деле. Следующая глава. Мы переходим к 21 главе Евангелия от Иоанна. Через неделю после воскресения из мертвых, Иисус шел по берегу Галилейского озера. Его ученики ловили рыбу в этом самом озере. Вы знаете эту историю. Иисус приготовил им завтрак. После того, как завтрак закончился, Он задал этот вопрос. «Любишь ли ты Меня?» Следующая, 22 глава. «Любишь ли ты Меня?» Обратите внимание на последовательность. «Любишь ли ты Меня?» Идет после «совершилось». Мир идет после совершенного дела. И тогда Он спрашивает, «Любишь ли ты Меня?» Друзья, Я иду по порядку, по порядку Святого Духа. В конце этой, 21 главы, Иисус смотрит на Петра и говорит, ты иди за Мною. Понятно? Основа и начало истины христианской жизни — это совершилось. Вы обладаете полнотою во Христе. Совершилось. Ваши грехи, прошлые, настоящие и будущие прощены. Вы праведны перед Богом во Христе. Аминь. Теперь у вас должен быть мир. Иисус сказал, «Мир вам, примите его». Итак, сделавшись праведными перед Богом, мы имеем мир. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Обладайте им. После этого Бог задает следующий вопрос. «Вы наслаждаетесь завершенным делом, миром с Богом. Знаете, война закончилась. Между вами и Богом нет никаких препятствий. Бог — ваш отец. Вы так близки к Нему». И он спрашивает, «После всего, что я сделал для тебя, после всего, что ты увидел во мне, ты любишь меня?» Это вопрос. Мы говорим, «Да». Вот когда он спросил, «Любишь ли ты меня?» А затем, когда вы сказали, «Да, Господь, я люблю тебя», Он говорит, «Иди за мной». Понятно? Теперь я вам скажу, как учит традиционное христианство. Начнем отсюда. Вас учат. Начни, иди за Христом. Изо всех сил старайся любить Его. Старайся любить Его изо всех сил. И вот когда дело будет совершено, у тебя будет мир. Не смейтесь. Сколько из нас по-прежнему именно так и верит? А ведь я показал вам последовательность проявления этих слов в Писании. Аминь. Церковь. Одного человека застали в нарушении закона той страны. Это было нарушение недавно введенного закона. Сам он не отрицал, что нарушил закон. Его враги говорили, он нарушил закон. Его друзья сказали, ну что ж, это закон. Вот такой факт об этом нарушителе закона. Он не тревожился, а пребывал в мире. Единственный, кого волновала эта ситуация, царь, который любил его. Царь той страны, любивший его. Я говорю об истории про Даниила. Царь — это Дарий. Он был царем Мидян и персов. Его изображение есть на глиняных табличках, хранящихся в музеях. Это царь Дарий из книги Даниила. Царь Дарий любит Даниила. Но его сатрапы, правители, князья, окружавшие его, они завидовали Даниилу, потому что царь постоянно возвышал его. А Даниил не был ни медянином, ни персом, он был евреем. После того, как царь Навуходоносор занял Иерусалим, он взял евреев и в их числе Даниила, и привел Вавилон. Дарий завоевал Вавилон, Медяне и персы победили. И вот царь Дарья любил Даниила, потому что Даниил умел толковать сны, давал ему хорошие советы. В нем был высокий дух. Библия говорит, что в нем был высокий дух. И царь уже думал поставить Даниила над всеми сатрапами и князьями царства. Поэтому они завидовали ему. Они понимали, что ничего не смогут сделать против Даниила, потому что Библия говорит, что он был верным. Единственное, как они могли придраться к нему, это из-за его поклонения Богу. Поэтому они пришли к царю и сказали, царь, почему бы тебе на какое-то время не издать закон в честь тебя о том, чтобы ни один человек в твоем царстве, в твоей империи не мог бы обращаться с просьбой или молитвой какому-либо человеку или Богу, кроме как к тебе. Как насчет такого? Дарий, будучи занят другими мыслями и не придав значения их словам, просто согласился и приложил к закону печать». Вот какая особенность закона медян и персов. Его нельзя изменить. После того, как он стал законом, изменить его нельзя. Они стали дожидаться времени, когда Даниил будет молиться. Библия говорит, что зная о том, что закон введен в действие, Даниил поднялся в свою горницу и перед всеми склонил колени и, став лицом к Иерусалиму, помолился. Библия говорит нам, что он помолился открыто. Те люди пошли к царю и сказали, «Царь, разве не издал ты этот закон?» Царь ответил, «Да». Закон о том, чтобы не молились и не обращались к никакому божеству или человеку, кроме тебя. Царь сказал, «Да». Так вот, Даниил, в момент, когда царь услышал имя Даниил, обратите внимание, Библия говорит, что царь огорчился на себя. Царь любил Даниила, и он понял, что попал в ловушку. Они сказали, «И помни вот о чем, царь, ты так велик, ты благороднейший из всех». Имя твое разносится повсюду, словно благоухание. Ты самый великий из всех. Вспомни, что закон медян и персов изменен быть не может, ведь ты приложил к нему свою печать, и царь это понимал. Библия говорит, что царь положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Между прочим, нарушитель закона должен был быть брошен в львиный ров. Библия говорит, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Вечером те люди пришли к царю и сказали, «Помни вот о чем, великий царь, мы печемся о твоем царстве». Закон медян и персов не может быть изменен. Итак, здесь мы видим царя, у которого его закон и сердце не гармонируют друг с другом. Сердце его было полностью расположено к Даниилу. Одно направление. Закон же его был направлен в другую сторону — бросить Даниила в львиный ров. Исполнить и то, и другое он был не в состоянии. Он должен был пойти против своей любви к Даниилу и исполнить требования закона, совершить правосудие. Сделать и то, и другое он не мог. В конце дня правосудие выиграло. С неохотой царь сказал, «Что ж, возьмите его». Они взяли Даниила и бросили в ров, полный львами. Между прочим, это были свирепые львы, а не домашние кошки. Они не мяукали, а свирепо рычали. Откуда я это знаю? Позже о воргах Даниила сказано. Они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. Библия говорит, что в ту ночь, когда Даниила бросили в львиный ров, царь не мог спать. В ту ночь ему не приводили танцовщиц. Так сказано в одном из переводов. К нему не приводили музыкантов. Сон бежал от него. Он не мог спать. Перед тем, как Даниил был брошен в львиный ров, последние слова царя к нему были такими. «Бог твой, которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя». Библия говорит, что царь не спал всю ночь. Утром он поспешил к львиному рву, в котором был Даниил, и сказал, «О, Даниил, смог ли твой Бог спасти тебя?» Давайте прочтем. «И подойдя к рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу, «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Следующий стих. Тогда Даниил сказал царю, Царь, во веки живи. Бог мой послал ангела своего и заградил пастель вам. И они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист. Да и перед тобой, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался. Не просто, но чрезвычайно возрадовался. Ведь он любил Даниила. И повелел поднять Даниила из орва. И поднят был Даниил из орва. И никакого повреждения не оказалось на нем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 Библия говорит, что обвинители дважды приходили к царю и напоминали ему о том, что закон не может быть изменен. Давайте ради иллюстрации предположим, и на этом я буду заканчивать. Представьте, что между первым и вторым приходом этих людей к царю он уже приказал бросить Даниила в львиный ров. Представили? Но обвинители об этом не знают. Вот они во второй раз приходят к царю и говорят, «Царь! «Мы просто пришли напомнить тебе, что закон не может быть изменен». Царь говорит, «Конечно, не может». Они смотрят на царя, а согласно закону, ты должен судить Даниила и бросить его львиный ров. Он отвечает, «Конечно, я не брошу его туда». Помните, Даниил был брошен в ров. Его уже вытащили оттуда невредимым. Но они, то есть обвинители, не знают, Царь говорит, «Конечно, я не брошу его туда». «Да, но ведь...» э, «Ты ведь только что сказал, что закон должен быть исполнен». «Ну, конечно». «Даниил нарушил закон». «Да, нарушил». «Ты должен бросить его в ров». «Ни в коем случае не брошу». «О, царь, как ты велик! Ты упование всех бедных и нуждающихся». Знаете, как придворные льстили царям? «Царь, мы взволнованы, мы ревнуем о Твоей чести. Такой поступок запятнает Твое имя, Твою династию. Честь Твоего великолепного имени будет запятнана, если ты не бросишь его в ров». Царь отвечает, «Нет, я также правосуден сегодня, как и вчера, когда бросил его в ров. И сейчас я правосуден в том, что сегодня не брошу его туда». Знаете почему? потому что он уже понес свое наказание. На этом остановимся и будем завершать. То, что случилось с Даниилом, случилось со всеми нами через замену. Иисус наш Даниил. Он пошел в ров со львами ради нас с вами, потому что закон не может быть нарушен. Однако все мы нарушили закон. Царский закон. Все мы. Так? Иисус пошел в этот ров вместо нас Иисус умер за нас Что значит за нас? В качестве нас, вместо нас, на нашем месте Таким образом, как и Даниил, Иисус пошел в львиный ров На крест Принял на себя все наказание, предназначенное для нас с вами Потому что в своей жизни мы нарушили Божьи законы и заповеди он занял наше место. Он был наказан в полной мере. Был наказан за все наши грехи. После чего Он воскликнул. Совершилось. И царь, Бог-отец, извлек Его из львиного рва, место суда и наказания. Аминь. Все это Иисус сделал не для себя, а для нас с вами. И теперь обвинитель. Он обвиняет через уста людей, но за обвинением стоит дьявол, одно из имен которого — обвинитель. Он использует уста людей, но такой-то нарушил закон. И сегодня дьявол говорит, «Бог, он сделал то и это. Он должен понести наказание». Бог говорит, «Нет, он не понесет его». И говоря, что он не понесет наказание, «Я также праведен, как и тогда, когда послал своего сына на крест умереть за грехи людей. И поэтому сегодня я праведен вне осуждения моих людей». Если я осужу их при том, что сын мой уже понес за них наказание, это будет нарушением правосудия. Сделав так, я бы поступил неправедно. А я не могу быть неправедным. Это было бы пятном на имени и престоле святого Бога, сотворивший небо и землю. Я не могу осудить их, когда они уверовали в сына моего, умершего вместо них. Поэтому я также прав в освобождении их от обвинений как и тогда, когда послал на смерть своего сына вместо них. Вам это понятно? Когда я читал вчера книгу Даниила, Бог сказал мне, «Сын, но посмотри, что случилось со всеми обвинителями. Они были брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их и жены их». Вот что я вам скажу, церковь, в том, что касается другого чада Божьего. Того, кого Бог очистил, не называйте нечистым. Вы не знаете всех обстоятельств, поэтому не будьте обвинителем. Не делайте работу сатаны вместо него. Это очень, очень опасно. А знаете, кто сегодня лев? Кто ходит как рыкающий лев? На основании этого стиха единственные, кого сатана может поглотить, это тех, кто обвиняет других. Иначе говоря, они как он. И еще и себя вы тоже не должны обвинять. И все сказали, «Встаньте на свои ноги. Давайте я отпущу вас с благословениями». Помните, защита — это один из даров, который дал нам Иисус. Бог никому не навязывает свою истину. Вам необходимо хотеть быть защищенным. Аминь. Иисус сказал, обращаясь к Иерусалиму, «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья» а вы не захотели. Какая трагедия, длящаяся две тысячи лет. И она не от Бога, а от дьявола, который нападает на народ Божий. Но кто хочет быть под крыльями Господа? Не воспринимайте Божью защиту, как что-то само собой разумеющееся. Аминь? Вы не умрете во сне. У кого-то страх смерти, но Бог говорит вам, «Ты не умрешь во сне». Может быть, это произошло с вашим другом, но с вами этого не случится. Вы знаете, чей вы. Дух Святой только что сказал мне это. Все присутствующие, поднимите руки. На предстоящей неделе Господь да благословит вас благословениями Авраамовыми и благословениями из 28 главы книги Второзакония. И сам Господь да сохранит вас. Если сам Господь будет хранить вас, вы будете сохранены. Сам Господь да сохранит вас от опасностей, несчастных случаев, от болезней, немощи, от злых людей, от всех сил тьмы и от самого лукавого. Да презрит на вас Господь светлым лицом Своим и помилует вас. Да обратит Господь лицо Свое на вас и даст вам и вашим семьям свой шалом во имя Иисуса. Дети Божьи, не забывайте называть Бога Отцом и пребывать в Его любви. Бог да благословит вас. Увидимся.